Привет, мои дорогие друзья! С вами Олег Факеев. И как вы поняли, я уже получил стартовый набор от Mad Fox. Однако у меня печальные новости: я не побегу Mad Fox 2019 или Mad Fox Second Edition второй забег, несмотря на то, что вот стартовый набор я уже э, получил. Э, почему не побегу я? Расскажу позднее. А сейчас э, что могу сделать это рассказать про стартовый набор потому что практически не будет больше от меня видео посвященное этому забегу который создается через сегодня четверг пятницу субботу пятницу суббота через три дня состоится Фокс, 70 километров и забег будет по льду озера нера прям по... непосредственно по озеру я так этого хотел так этого хотел но все подробности в конце видео, а сейчас про шикарные стартовые наборы, как всегда, от организаторов гонки, потому что радуют-радуют они своими подарочками, и не могу не поделиться с вами этой радостью. Вот в такой сумочке подарки от организаторов и спонсоров. Эх, лиса-лиса. Леса. Так, посмотрим, посмотрим, что там внутри. Первая лайтовая часть пакета, про это уже писали на официальных каналах, приглашение на пиццепати, такая наклеечка, где можно написать свой результат, теплоид, грелка на 6 часов, я думаю, что многим будет просто очень полезно, гель опять же на пробу можно попробовать, понять что и как, батончик он лишним на трассе не будет. Чай. Очень часто я вижу в стартовых наборах от Миши такие пакетики. Скорее, я все такие чаи выпиваю. У меня вот заканчивается предыдущий был с чабрецом, а здесь черный чай. Вот это мне вообще очень понравилось. Ключики повесил какие-нибудь или на рюкзачок и носишь как напоминание с собой. Приглашение на Эльбрус. Тут можно выиграть конкурс. Я знаю, что кто-то уже печатает просто это в инстаграмах. Можно выиграть путешественный на Эльбрус. Вот это вот я просто заценил. Это памятка по Ростову с памятниками. Не бегом единым, жив человек. И погулять по городу, посмотреть достопримечательности, свободное от бега время, это, это просто здорово, потому что это памятник. Памятник нашей страны, город памятник. Это очень здорово, что Михаил организует Забеги в такие города, где мы можем прикоснуться к истории нашей страны. Я всем настоятельно рекомендую не только бегать на этих забегах, а до забега или после, когда у вас такой беговой отходняк, если есть время, уделить внимание и посмотреть на эти памятники архитектуры, прикоснуться к истории, прикоснуться к истокам духовности нашей, к нашей русской духовности. И мне вот Михаилу хочется это отдельно поблагодарить, что вот такой он молодец, такие города выбрал. Я бы, наверное, не скоро бы в Сузли попал, если бы не Грут и в Ростов, Филики, если бы не Мэтт Фокс. С удовольствием погулял по этим городам, и вы это обязательно сделайте тоже. Традиционная карта забега. Надо сказать, что по сравнению с прошлым годом небольшие изменения. Вот старт и финиш были здесь. По озеру, вернее, старт на АК-70. Был э, вот где-то здесь, а финиш был здесь. И по озеру мы не бежали. Сейчас озеро замерзло. И вот здесь я предполагаю, что это из Ярославны. Э, старт и финиш. Стартуем, бежим по озеру. Финишируем, бежим. Ну, бежим, говорю, в ночь в смысле. На самом деле я не бегу. Я не бегу. Э, а вот здесь все остальное, фактически осталось все то же самое. Будьте внимательны. Вот здесь с отсечкой. Гаденова, что... Ну, я рассказывал про этот момент в видео про... по... по забегу. Собственно говоря, да. И вот еще один важный момент. Посмотрите на время старта, финиша и солнечный день. Вот есть закрытие дистанции, а вот где-то вот здесь 15 уже начинает, честно говоря, холодать. Начинает холодать, потому что солнце садится, и это все очень хорошо ощущается. Ну, а вот как выглядело в прошлом году, то есть старт был вот здесь, с берега озера, и финиш был в центре города, сейчас все вот сюда перенесли. Так вот. Эх, Олег, Олег, не сболел бы ты, вот с таким вот номером пробежал бы всю дистанцию. Вот такие номера красненькие на К 70 и это классно, красиво, и сразу, сразу заметно, кто бежит, такие красные. Приятный бонус в виде наклеек, который не стыдно, и даже с легким чувством гордости наклеиваешь на, М -м, куда их можно наклеить, на ежедневники, на блокноты, да куда угодно можно наклеить. В машине можно по тем забегам, по которым ты бегал. Вот очень важный момент, что на пакете с номером расписание, где что и когда первый, второй, третий что второго числа и что третьего. Так что вы там упаковочку от номера не выбрасывайте и расписание потеряете. Вот сюда нужно обратиться, чтобы посмотреть, что и когда вас ждет на забеге. Да, еще мега-упаковка была куриных крылышек, но я забыл ее заснять. Положил в холодильник. Я помню по прошлому разу в какой набор их всуздали, что ли, давали. Ну, очень вкусные крылышки. Я прям с удовольствием поел. Такая приятный бонус. Вот забыл рассказать про Масла вот этой компании, я, честно говоря, ими пользуюсь, все время в Миша они в наборе присутствуют, эти масла, как призы он их дает, маленькие сувенирчики, и мне они очень нравятся. То есть я фактически и не покупаю, потому что вот в наборе всегда что-то есть. Дальше тяжелая артиллерия, вот такой термос, вот такой термос, а я, честно говоря, еще прошлогодний не израсходовал, он у меня, конечно, уже побитый, с отметками. Я думаю, перейду, я вот на новый такой термос, а потом понимаю, что вот здесь я пробежал, и этот термос как милее душе милее этот пусть лежит, ждет своего череда. Ну и финальная часть стартового набора, это вот такой баф, утепленный, красивый, зимний, с узорами русскими. И жилеточка, жилеточка Mad Fox, такая, блин, классненькая, тепленькая, как всегда, все шикарно. Написано на ней финишер К-70. Понятно, что в этом сезоне я не финиширую, но у меня за спиной К-70 есть, поэтому я могу смело, спокойно носить эту жилетку, потому что я финишер К-70. Вот такой шикарный стартовый набор, и хочется еще раз поблагодарить Михаила, организаторов, спонсоров, которые помогают, делают такие шикарные подарочки, и хочется бегать, бегать и бегать и участвовать во всех гонках, но иногда, к сожалению, по-другому распоряжается судьба, так что в этот раз я в пролете, ну, готовимся к следующему сезону, ну, а летом, летом все должно сложиться, и я буду в Суздале на грудь в июле, ну, там мы встретимся. История, собственно говоря, всем, почему я не могу до банальности оказалась такая простая. Простая, печальная. В общем, не могу сказать, что я прям серьезно-серьезно по замосковскому марафона готовился к забегу. Ну, так вяло текущие в ноябре, копал огороды. Такая ФП у меня была практически не бегал. И вот начал с конца ноября я подводку тренировки непосредственно к забегу. Я понимаю, что это был маленький период, но был у меня свой такой хитрый план прибежать не сам последним, но.. Сэкономить э, силу и энергию на гонке В общем, с наименьшими затратами преодолеть эту дистанцию Однако, блин, в декабре я неудачно побегал, переохладился и заболел И весь декабрь я проболел практически, просидел на таблетках э, Вот так вот печально было и выпал из режима тренировок И я понимал, что просто за январь ну, подойти к гонке будет невозможно Был у меня план Б, был у меня план Б поехать в Ростов, потусить, я давно об этом мечтаю, не бежать, а вот прям заснять старт, заснять финиш, как финишируют бегуны, и поучаствовать в этом шикарном празднике жизни. Вот, вот такой был у меня план Б. И он, к сожалению, тоже не получился, потому что вот в эти выходные должен я быть со своими родственниками в другом городе, и не получается приехать у меня. но Появилась у меня благодаря этому одна задумка, которая позволит вам э, узнать про Мэтт Фокс, про то, какой он был, какой он был, но посмотреть на это все другими глазами, э, с другой стороны. Надеюсь, э, что она получится, я очень искренне на это надеюсь, потому что мне, мне не хватает. Вот это внутреннее ожидание того, что ты хотел пробежать, что ты смотришь на эту карту, ты представляешь, как это было, и, блин, и ты не бежишь. Тем не, менее, тем не менее, несмотря на то, что маршрут немного поменялся, часть гонки проходит, основная значительная часть гонки проходит по тем местам, по которым я бежал в светлое время суток, и про это э, снят мой фильм Мэтфокси первом Фокси. так что вы сможете посмотреть те, кто бежит 70 к дистанции к 70, что представляет из себя трасса, я надеюсь, что не будет слякоти воды в этот раз там все должно быть промерзше, но вас ждут другие приключения. Я вам завидую, всем тем, кто побежит там, ну, как хочется сказать, из-за меня кусочек пробегите. Я мысленно с вами поддерживаю вас, организатором всего хорошего, волонтерам мужества, силы и терпения на трассе, чтобы все произошло так, как вы задумали, успехов вам, всего хорошего. И берегите себя, берегите себя, очень плохо болеть очень плохо болеть, лучше быть молодым и здоровым, чтобы иметь возможность наслаждаться такими моментами, которые нам представляет судьба. До встречи на стартах, до встречи на моем канале, смотрите мои видео. С вами был Олег Факеев или Олег Пробег под этим именем. Сейчас я начинаю публиковать свои видео. До встречи, друзья.